Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Друзья, в этом видео я вам открою реальную тайну. Я очень долго не хотел выносить информацию в паблик о программе Skype Monster, потому что, если перефразировать выражение из моего любимого фильма, то есть, «если информация попадет не в те руки, то умрет весь мир». В нашем случае, если информация о программе Skype Monster, которая вот сейчас у меня как раз работает, попадет массово, особенно в руки шкалоты, то Skype придется тяжело. А на пользователей скайпа, которые и так завалены этой рекламой, ее выльется столько, что будет очень и очень тяжело нормально пользоваться скайпом. Это была одна из основных причин, почему я не рассказывал об этой программе. Программа Skype монстр либо старая ее версия, которая называется Turbo Skype. вот при своей простоте, чтобы пользоваться этой программой, не требуется никаких технических знаний. Уровень первый класс, вторая четверть. И вот при своей такой кажущейся простоте в работе, в использовании программа спокойненько позволяет отправлять в день порядка 10 тысяч сообщений. Мой личный результат, мой личный кейс, хотя не очень люблю этого слова, это 5-6 тысяч отправлений в день. Я всегда я большие временные задержки между отправлениями, поэтому вот цифра относительно небольшая. Если у вас есть возможность установить э, программу на сервер, то есть заставить программу работать э, 24 часа, вы эту цифру можете спокойненько умножать на 2 и уже получается очень интересная цифра по количеству отправлений. То есть 10-20 тысяч отправлений в сутки. Вот При такой массовости отправляемых сообщений, даже если вы рассылаете по незнакомым людям, а вы уже можете рассчитывать на какой-то результат, то есть количество уже перейдет в качество. Вот, а если вы досмотрите все ролики, которые я запишу об этой программе, и научитесь запускать программу Skype Monster в несколько потоков, то умножайте эту цифру еще и на количество потоков. То есть, если у вас очень хороший интернет, мощный компьютер, но лично я запускал 4 потока, вот умножите... Хотя бы 10 тысяч да, на 4, то есть уже 40 тысяч отправлений в сутки. Это Достойная цифра, позволяющая вам получить очень качественный и, главное, практически бесплатный источник трафика. Причем целевого трафика, если вы шлете по отчеканной и отобранной базе Skype Contact. Я этот ролик назвал принципиально новая методика рассылки по скайпу. В чем же принципиальное отличие работы TurboSkype? Я сейчас показываю именно старую версию этой программы, первую версию, от других программ-рассылщиков от ну, наверное, всем известного Сэндекса, от мертвого рожденного Робосендера, либо от качественной, наверное, лучшей программы Рассельщик, это QuickSender, программа, которая доставляет быстро и практически с вероятностью 90%. Но Миша 6 говорит, что 100% доставляемость. Скорее всего, так оно и есть. Вот принципиальное отличие Турбоскайпа от этих программ. Если вы пользовались когда-то хотя бы одной из этих программ, то вы знаете, как происходит процесс. То есть вам необходимо запустить скайп, то есть войти в какой-то свой скайп аккаунт. Вам необходимо запустить рассылщик. Рассылщик получает доступ к вашему скайпу, запрашивает доступ. Вы этот доступ даете, да? выполняете рассылку, выходите из скайпа. Выходите из рассылщика, запускаете следующий скайп, опять же запускаете рассылщик, даете доступ, ждете, пока рассылка закончится, и повторяете вот эту муторную схему нужное количество вам раз. Ну, то есть в зависимости от того, сколько вы скайпов вырастили или со каких скайп-аккаунтов вы собираетесь рассылать. В принципе, конечно, так работать можно. И я так работал, но работал только тогда, когда я практически весь день сидел в интернете. И так как Skype и YouTube для меня два основных источника трафика, я спокойненько, вот так нудно и долго рассылал по своим пяти Skype аккаунтам. Программа TurboSkype, вот если вы посмотрите, я специально сдвинул окошечко. Вот обратите внимание, на сервере, с которого идет рассылка, Skype не запущен. То есть да, он установлен на серваке, с которого я рассылаю. Но сам Skype физически запускать не надо. Все, что необходимо сделать, это просто загрузить список скайп-аккаунтов, по которым вы рассылаете. Вот У меня сейчас загружена рассылка по 3000 потенциальных моих клиентов. Я загрузил скайп-аккаунты, с которых идет рассылка. Здесь в программу загружено 300 скайп-аккаунтов. Установил временные задержки, они у меня достаточно большие, написал текст сообщения и программа в полном автоматическом режиме начинает выполнять рассылку. Я вот сейчас сижу, записываю ролик, показываю как у меня на сервере идет рассылка и абсолютно никаким образом не участвую, не трачу свое время. Вот лично для меня сейчас, вот на этом этапе, это ну, самый лучший способ рассылки. То есть это я и называю автоматизация рассылки. Значит, Как физически загружаются скайп аккаунты, что там нужно с ними делать, в каком формате, как записывается текст сообщения, как загружаются базы скайпов. Я об этом подробно расскажу в технических видео, в которых весь свой опыт работы с этой программой вам передам. Не знаю, будем мы их выкладывать в свободный доступ, либо все-таки их будут получать те люди, которые будут покупать эту программу. Я думаю, что все, кто рассылает по скайпу, кто получил эффект от скайп-рассылок, очень заинтересуются этой программой. Возможно, только вот для вас. Вместе с программой будем выдавать подробные технические инструкции. Потому что ну, рассказывать всем, как это настраивается, я думаю, что особо и не нужно. Теперь, почему же, вот, например, я так зубами и руками держусь за эти скайп-рассылки? Дело в том, что если вы рассылали по каким-то другим источникам, ну, например, рассылали по соцсетям, вот по тому же контакту, вот, у меня на канале, есть ряд видео о классной программе CMM Combine, которая позволяет работать с контактом, в том числе и рассылать. Вот в одном из видео я показывал количество аккаунтов контакта, которые у меня, скажем так, умерли после моих рассылок. Это кладбище, если его суммировать, оно уже значительно в несколько раз превосходит стоимость самой программы SMM-комбайн, хотя программа не дешевая, то есть 5000 тысяч да, стоит. При выполнении рассылок под соцсетям вам требуется покупать аккаунты, вам требуется покупать прокси, то есть это все дополнительные, Накладные расходы. Рассылаете по почте, требуется покупать сервера, тоже дополнительные расходы. При рассылке по скайпу у вас затраты, я даже их копейками не могу назвать, потому что если пересчитать на стоимость ваших затрат и на количество отправляемых сообщений, там даже не сотни, даже не тысячи копеек. Можно смело mm. говорить, что у вас рассылка по скайпу идет бесплатно. Потому что стоимость скайп-аккаунта сейчас максимум 3 рубля. Я уже давал ссылку на страничку Максима Норкина. Вот Я у него покупаю скайп-аккаунты. Пишите ему, ссылка будет в описании видео. Он продает аккаунты для соцсетей, в том числе и продает скайп-аккаунты. Вот у него их можно спокойно по 3 даже дешевле рублей купить. Вам не требуются какие-то раскрученные скайп-аккаунты для рассылки. Главное, чтобы аккаунт был валид. Причем, если вы не жадничаете и рассылаете по скайпу, ну, так как делаю я, то есть достаточно большими временными задержками я пишу достаточно качественное коммерческое предложение, которое никого ничего не обижает, не обманывает. Да, я рассылаю по валидной базе. Да, базу эту я купил у Миши стоило, но она отчеканная, это живые скайпы, ж, рассылают по живым людям. Поэтому количество м, аккаунтов, которые у меня уходят в бан, оно практически ничтожно. То есть вот из 300 аккаунтов, которых я уже рассылаю больше недели, я потерял за эту неделю 2 или 3 аккаунта. То есть в рублях это 9 рублей, наверное. Если рассылать... Нормально, то через месяц-другой ваши скайп-аккаунты уже станут раскрученными, то есть в ваших скайпах уже будут сотни подтвержденных людей, потому что программа не только рассылает, она еще отправляет запросы в друзья, как вы видите. И сообщений И через месяц-другой вы из копеечных скайпов получаете уже раскрученные скайпы с целевыми контактами, с подтвержденными. И цена вот этих уже скайп-аккаунтов будет совершенно другой. Программа, которая у меня сейчас работает, это первая младшая версия программ. Эта программа только рассылает. Она не позволяет поддерживать диалогов. Вот следующая версия программы, которая называется Skype Monster, она позволяет еще вести диалог с теми людьми, которые вам ответили Кроме вот этих вот двух окошечек, появляется еще третье окошечко, в котором вы видите и можете отвечать людям, которые вам пишут Если у вас есть такая возможность, если вам это интересно, то, конечно, общайтесь с людьми, дожимайте их и так далее У меня такой возможности нет, программа работает на серваке я просто беру чем? Я беру количеством и качеством коммерческого предложения и честностью своего коммерческого предложения. Кто бы там чего не говорил. Потому что людей много, однозначно найдутся какие-то обиженные и недовольные. Но, ребят, ну жизнь у вас такая. Итак, друзья, я вам реально рассказал тайну. Я, правда, поделился информацией, которую не хотел раньше делиться. Программа шикарная. Программа обновляющиеся потому что есть контакт с автором это еще один мега плюс это никакой не крэк это авторская разработка автор живой здоровый он пишет программы и не только по скайпу, я возможно в ближайшее время еще запишу несколько роликов о том софте который разрабатывает этот автор Значит, если вас заинтересовала эта программа, опять же, в описании видео я дам ссылку на скайп человека, с которым вы можете более подробно пообщаться по поводу активации программы, по поводу приобретения. Пожалуйста, мне по поводу приобретения программы не пишите, я ее не продаю, я ей пользуюсь. Вот я ее купил у своего тезки, зовут его тоже Игорь, кайп у него Гарик. Именно Skype-контакт я и размещу в описании видео. Пишите, задавайте вопросы, ну, технические моменты о покупке программы. ну возможно, я, опять же, отдельное видео запишу. Но так как программа привязывается к вашему компьютеру, то есть требуется... Получать серийник, все это делается в индивидуальном порядке. Скорее всего, никакой автоматизированных продаж не будет. Списались, перевели деньги, отправили свой ключ, получили серийник. Пожалуйста, пользуйтесь программой. Будут нужны обновления, будет нужна поддержка, все это вы получите. Я лично на себя взял вот такое информационное сопровождение этого классного софта. Весь свой опыт по работе с этой программой я, естественно, вам покажу. Чаще всего требуется какое-то материальное подтверждение, то что эта программа работает и так далее. Я никогда не любил это делать, чисто для неверующих. Я сейчас с помощью этой программы рекламирую свой тренинг, ну старую его версию, решил уже добить это все дело до конца. И вот вам просто показываю страничку почты. Вы видите, как только я начал активно сейчас рассылать по скайпу, по моей, именно по моей ссылке, по прямой, пошли непосредственные продажи. Вот продажа товара. Вот продажа товара, вот это все только на одной страничке. Ну и подключаются новые партнеры, потому что я именно призываю людей включаться к партнерским продажам своего тренинга. Те, кто озабочен именно монетизацией, если у вас есть что продавать, что рекламировать, с помощью скайп-рассылок вы сделаете это наиболее эффективно в плане, Вложение денег и конечного результата. Но, естественно, цифры по рассылкам должны быть десятки тысяч. Только тогда можно на что-то рассчитывать. И, конечно, рассылать нужно по реальной, живой базе. Потому что если вы рассылаете по мертвецам, да то естественно ни на что интересное рассчитывать не можете. Ну и, конечно, обращайте внимание на текст коммерческого сообщения, которое вы пишете. Портянки никто читать не любит. Народ любит конкретное, решающее какие-то конкретные задачи, боли. Вашей целевой аудитории. Итак, друзья, на этом такой небольшой, даже не обзор, а небольшая информация о программе Turbo Skype, о программе Skype Monster я заканчиваю. В ближайшее время на канале появятся другие ролики о софте этого разработчика. Ну а кого программа заинтересовала, пожалуйста, пишите Гарику, решайте все вопросы по приобретению программы. На этом все. Всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов. Трафик наш хлеб.